Что за мумия нахуй? Это мой кот В 1972 году Когда в Вьетнаме меня сюда, короче, эти вот Керенвагеном mm -hmm. вот Со Вьетнама я сюда приехал У меня кот был, короче Он Короче, буквально я ему арсика, ну, блядь, буквально в рюмочку налил И он, короче, конит вину. Но я кота люблю, блядь, пиздец и это реально коту уже почти 70 лет И, блядь, я прихожу, но он мне нравится Ну, такой уже подсушенный ну, он реально нормальный еще. Такого... На, маленький, ты любил Держи, дорогой. Держи, держи, маленький. Люб... Все, пойду отнесу назад. Хай